Так, всем привет, меня зовут Макс Рис, тактика. Где меньше страны, где захват? Регионы. Где они там Нидерландия? Что-то тут типа мало Так, регионы, ресурсы. Так, регионы. Балкирия, Швейцария. Вот это мы захватим. Так, Нидерланды. Где Нидерланды? А, он ну понятно, сколько их там, они мощные, вот Швеция, ну нормально. Самика нормальная. Так, а... можно вот, вот, захватить, а -а -а -а. в принципе. Швецию мы могут... полностью захватим ее уже не будет. Этот кусочек полностью будет уже опьянный. Больше уж, чуть-чуть. мне в дечку, может, пострее с прошлым видеороликом. Пока М -м -м, ничего такого страшного не произошло нужно смотреть нам еще маленький страны по один. я тоже маленький например греция о ну, тоже совершенно очень понятно так ну маленькие страны в первую очередь захватываем нашу ну, логично но все же я бы вместе с созданием колонизации резервов занялся бы оборона вот границы ну у тебя оборона это вода а? да то есть замедлением врагов у меня с и по центру ну то а я центре моя тактика напишу ему и моя так присвоить куски крайних и малых стран, чтобы потом в будущем отбиваться. А так, как то отбиваться в будущем? Вот куски, да, куски, по регионам Болгарии. Блин, по -зандру. уже не захватишь там уже перебойник давай по авианом шатца танец серебря можно по центру кстати пойти но ну, это капец лучше так сделать думать и он ничего не отличит адекватную пищеличку тоже наверное как я ну так я и говорю про тебя, я а я буду просто флот. Ясно? Строй свою колонию. Окей. Стро строю призывы. А потом будут. будут там Когда захвачу страну и будут много ресурсов на <свист> ресурсов <свист> я не знаю что ему сказать но мы наверное, потом закончим его вместе и тимом вместе и будем сражаться вместе это будет конечно жестоком так что если мы уже вместе то нужно закончить вместе вот один один а то мне сам за себя так а тут что так. 1500 семьон 1500 дров 1500 дров, там уже будут публиковаться что я что замышляю да? но ну, конечно а что там делать сотки беру а тут у нас не вышло что, что будет тяжело субрисок, там арест газета э, новый король великопытание так-то так они встал на престол. Новый владелец был признан главный и главный которым он кого ура анта теперь новый президент мой мальчик твоим то не царь Николай, дарой, король, самый богатый страну. Кстати богато страной пишем мы. <связываю> а, ок. А, а мы если играем вместе. Ладно. Себс. <связываю> Ладно, ничего не отвечу так что надо тут делать напишем вот буду ну, помогать тебе буду а, помогать если б... на тут так же сама 400 так, так сама мои перекачаем ну, ладно покупаем покупаем И снова мало Ну, потом будет больше больше больше Наверное, потом уже продавать 1200 Потому, что у них хватит хватило давай, давай, давай два воина тут наверно просто суша по полной программы вот, вот тут вот то же Самое что делать поднялся, поднялась ну, не нужно потом а, монету тратить, то, -то уже 7000 ладно хватит Потому что, что другое крепость чем-то повышение его тука гарантия получить меньше урон это такое но ну, этот странный не просто не что у нас кстати Германия смотрит на меня Почему? Эй Давай что здесь такое забанили на, на Германия может напасть напасть если она пойдет, то я буду отдавать все. А вы тем самым можете захватить слабые места. Их будет очень много. Если все она пойдет на францию на меня на меня она большая кстати она большая она огромная она огромная ну да нам нужно узнать это француз о с россии сможет сравняться великобритание меньше бред италия с нас знал кто еще знал там роботы я когда показывал врагов своим вот это вот, Фигуре. Так, закончим ролик. Всем спасибо. Пока. До